Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня четверг, 12 января 2023 года, уже 12 дней продолжается Новый год. Сегодня хотелось поговорить о власти. Начнем с советской власти, потом перейдем на российскую. Ну что, по поводу советской власти, наверное, многие помнят, что это такое было. Заявление, В принципе ситуация была очень простая Все понимали правила игры Что есть и исполнительная, и законодательная власть И никто особо против этой советской власти И не выступал даже так называемые диссиденты Если вспомнить их требования Хотя они обвинялись именно в антисоветской пропаганде, агитации 58 статья, знаменитая Уголовного кодекса Советского Союза, но на самом деле они хотели не, не свержения советской власти, они хотели, чтобы советская власть исполняла то, что написано в Советской Конституции, не, не более того, и, и свобода шествия, свобода демонстрации и так далее. У них не было каких-то запредельных таких требований. Хотя, конечно, идеология советская. Была очень такой условной и многие люди, которые разбирались, понимали, что это все утопия, особенно что касается, например, коммунизма Потому что если так разобраться строго, человек так устроен, что если труд не будет обязательным, то 90% людей просто не будут работать, так как это не нужно так, Такова природа человека и э, тогда возникает вопрос, а кто будет заниматься важными какими-то отраслями, э, экономикой, электричеством, подачей воды и так далее. Вот на этом все и закончится. Так что сознательных людей мало. Ну, на этом все и строилось, кстати, на сознательности, что люди будут понимать, что без этого нельзя. И вот это еще по поводу потребностей, каждому по э, потребностям. А у, у людей разные потребности. Кто-то кому-то э, один килограмм нужен, Мясо кому-то 100. И кто это будет регламентировать. То есть там были вот, вот это вроде скажут. Но это мелочи какие-то. Нет. Жизнь состоит из мелочей. Поэтому все было не продумано, И никто не верил в эти высокие идеалы. А власть себя вела как в принципе любая власть. Но мы не будем сейчас сравнивать с западной властью, это Может быть как в следующий раз поговорим по поводу запада. Но вот сейчас советская власть. Она осуществляла контроль. Особенно, помните этот анекдот, да, что недовольными занимался КГБ, а довольными ОБХСС. Были, естественно, нарушения так называемой социалистической собственности, хищения и так далее. И, кстати, власть к этому тоже имела отношение. Вот Я приводил пример с гастрономом илисейским где расстреляли директора. Были так называемые цеховики То есть, естественно, были люди, которые, может быть, предчувствовали, что будет какой-то бизнес и так далее Но в то время они действовали вне рамках закона, поэтому они и преследовались И когда из них сейчас делают каких-то героев, я считаю, это тоже неправильно Нужно всегда жить по законам своего времени Так что советская власть была такой э, строгой, так скажем, э, но там тоже хватало э, взяток коррупции и э, э, всяких злоупотреблений, как мы говорим, нарушений, потом вот эта плановая экономика тоже предполагала такое, то есть не предполагала, а давала возможность заниматься всякими приписками и так далее, и на бумаге было все замечательно, план перевыполнялся, а на самом деле все было далеко не так. Так что с, с, про советскую власть, я думаю, говорить э, особо и не нужно, потому что те, кто ее не застал, могут почитать, посмотреть фильмы. Ну, фильмы очень приукрашенные и, к сожалению, не соответствуют на 100% тому, что происходило. И сейчас вообще, вы знаете, такой тренд на ностальгию, что все было замечательно, хорошо, а сейчас все плохо. Э, Но ну, давайте перейдем к российской власти. Это намного интереснее, чем советская власть. Советская власть была такая топорная, неповоротливая. Российская власть но ну, Прежде всего это исполнительная власть Но вы понимаете, что За 20 с небольшим лет Правления Путина Он все сделал так, чтобы Вся власть замокалась на одном человеке На президенте России Собственно, при советской власти тоже было похоже, но там был коллективный такой вот орган, назывался Политбюро ЦК КПСС. Кстати, ни в каких документах это не, не было отображено, что он находится выше всего. А на самом деле он находился выше и Верховного Совета, и правительства, которое называлось Совет Министров. В общем, выше всего было Политбюро, которое раз в неделю, если не ошибаюсь, по четвергам собиралось и решало мировые проблемы, в частности, ввод Войск, например, в Афганистан был решен именно на заседании политбюро ЦК КПСС. В России есть администрация президента, где работают более тысячи сотрудников. Очень раздутый штат. И, собственно, на, на это президент и опирается. И очень много оттуда идет всяких инициатив и так далее. Но, что касается власти на местах, например... То Очень ограничены возможности У местных каких-то губернаторов Естественно у них там есть какой-то бюджет Они его делят, пилят Там есть Связь с местным криминалитетом Это тоже понятно Но то, что они могут самостоятельно Вести какую-то политику, этого нет Они просто такие вот Кураторы, которые Выполняют задания, которые Спускаются сверху, то есть типично вот этот Советский совковый подход, когда Местная власть совершенно была беспомощна, И вы помните э, ситуацию, когда люди жаловались на местную власть э, Это не имело никакого резонанса Потом нужно было писать дальше, выше, выше А потом уже из Москвы следовал пинок и вопрос решался То же самое э, и сейчас происходит в России Местные власти не имеют никакой э, силы Это такие вот марионетки, которые сидят и исполняют задания высшестоящих Организации. Кроме того, нужно еще раз подчеркнуть, я говорил об этом, что многие, где-то 80% регионов, являются дотационными и получают деньги напрямую из Кремля. Поэтому, собственно, и не заинтересованы в развитии своих регионов, потому что денежка капает, ее нужно осваивать, бюджет пилить, как я уже сказал, и все. И жить не неприпивающе. Ну, опять же, мы помним все эти Коррупционные скандалы, когда губернаторы оказывались под следствием и даже дошло до министра Улюкаева. Но это вообще отдельная тема, коррупция и власть это близнецы-братья. Вот. Так что с исполнительной властью все понятно, она находится сосредоточена в одних руках в Кремле, и поэтому все вот эти сбои, все какие-то неурядицы, это все отправляется наверх, и вот эта пресловутая вер... вертикаль власти, которую создал Путин, вернее, он и не создал, он ее повторил по образу и подобию советской власти, но внес кое-какие коррективы, связанные с ближним окружением, это олигархи, это друзья, это Кооператив Озера и так далее. Все это прекрасно знают, как это делается. Так что с исполнительной властью все понятно. Она исполняет решение Путина. И э, теперь мы плавно переходим к, ко второй ветви власти. Это законодательная власть. Законодательная власть это парламент, это Дума и Совет Федерации. В общем, две, две палаты. Э, собственно, это тоже такая бутафория, декорации, потому что э, они, собственно, тоже ничего не, не решают. Они выполняют задание э, АП, то есть а, а, а, администрации президента. И вот сейчас, например, Путин спустил закон по поводу денансации конвенции ЕС по СЕ, вернее, по а уголовная ответственность за коррупцию, что Россия оттуда выходит, ну вот совершенно логично, уже сказал, что в России коррупция это не преступление, а часть политики. Так вот я чего вспомнил, вот Путин направил такой вот закон, естественно все примут под козырек, тем более мы знаем, что большинство депутатов это единая россия и таким образом нет никакого противоречия между политикой президента и политикой государственной думы все на ура принимаются инициативы и собственно так и проходили выборы, в кавычках, чтобы большинство оказалось у Единой России. Так что самостоятельности у этого органа никакого нет. Нет никакой там оппозиции власти. И вот эти все партии, Компартия, вот «Справедливая Россия» объединилась там еще с кем-то, про ЛДПР вообще молчу. То есть это такая видимость оппозиции. На самом деле это все было... Опять же, придумано в недрах того же аппарата и спецслужб. И вот такая вот видимость якобы оппозиции, хотя оппозиция вся за власть. Так что законодательная власть в России абсолютно не работает. Законы все направлены на то, чтобы защищать не граждан, а именно власть. И вот из последних можно привести пример о дискредитации российской армии, фейки. То есть, этот закон защищает именно власть и способствует тому, чтобы люди вообще никаким образом не подвергали сомнению информацию, которую они получают из СМИ. Но мы это, об этом еще поговорим по поводу СМИ чуть позже. Так что законодательная власть... В России это еще, такой, еще один бутафорский цех, и если раньше хоть что-то было похоже на оппозицию, какие-то были проблески, то теперь это все зачищено, никакой позиции нет, и в законодательстве царит тишь, благодать, и любая инициатива сверху будет принята на ура, никаких не может быть возражений, ну, может быть, там кто-то против проголосует, так для э, вида, но все понятно все под контролем Единой России, и поэтому никаких неожиданностей быть тут не может, даже априори, потому что, как я уже сказал, это части одной декорации, это, это другой, так сказать, цех. И вот мы плавно переходим к третьей власти, к третьей ветви. Это судебная власть. Но это вообще просто анекдот, потому что, что касается судебного права, в России это позвоночное право, то есть по звонку все делается. И надеяться на то, что... Только бывает какое-то чудо, вдруг там что-то там не сработало. Но на 99% всегда срабатывает как надо, и... Есть такое известное выражение, да, закон, что вышло, куда повернул, повернул, туда и вышло То есть любой закон можно так подкрутить под конкретного человека И вот я уже привел пример по поводу этих законов о фейках и дискретации российской армии Что может с пустым транспарантом выйти и тебя посадят, потому что ты там что-то имел в виду не то и, ну, это по поводу операции это отдельно нужно говорить. Но судебная система не является самостоятельной и независимой. Вот это самое главное, что... И после того, как Россия вышла из ЕСПЧ, на этом вся судебная система России и закончилась, потому что нет над Россией никакого другого закона. И, кстати, когда... Вводились вот эти пресловутые поправки в закон, мало почему-то кто обратил внимание на вот эту поправку о том, что международные законы, если они конфликтуют с российскими законами, то российские законы становится выше, вернее ставится выше международных законов Как-то это все проглотили, не заметили А это был очень важный такой подводный риф И он открыл дорогу тому, что вот Россия вышла из ЕСПЧ И теперь, как говорилось в известном фильме Самый гуманный в мире только там был Советский суд, а тут Российский суд. То есть выше вы можете дойти до Конституционного суда, но смысла никакого нет, потому что никто не будет пересматривать какие-то решения. Есть, конечно, прецеденты, когда отменялись решения, пересматривались. Это все есть, но это настолько единичные случаи, и надеяться на это даже смешно. Но попытаться можно, можно подать апелляцию в установленный, уголовным кодексом сроки, пересмотреть, жалобы, это все понятно. Но что касается таких резонансных дел, связанных с Навальным, например, или с Яшным, то здесь даже смешно об этом говорить. Так что судебная система – это тоже часть вот этой всей большой декорации, и она, как я уже сказал, абсолютно не самостоятельна, она зависима, от исполнительной власти, и э, вот это разделение существует только на бумаге, мы говорим, вот судебная власть отдельно. И э, Конституционный суд совершенно не, э, не является независимой какой-то э, организацией, она совершенно зависима от Кремля, и поэтому, даже если какой-то будет спорный закон, все равно он будет решен в пользу Кремля, тут даже не, нет никаких, не то что сомнений, это абсолютно понятно. И вот я знаю, что один из участников вот этого конституционного суда вышел из его состава, вот как раз начались военные действия. Зоркин и все остальные там, понятно, это провластные все люди. И понятно, что власть, естественно, во власть очень редко попадают какие-то прогрессивные люди. Можно привести пример с Никитой Белых, чем это все Печально закончилось Теперь интересная тема Это четвер, так называемая четвертая власть Это СМИ СМИ сейчас вообще Просто последнее время Играют первостепенную роль Я имею в виду Пропагандистские СМИ Которые на федеральных каналах И в интернете РИА новости И тому подобные Агентства кстати, у Пригожина есть, Евгения Пригожина есть ряд СМИ, в частности Реофан и другие. То есть, это тоже часть политической такой борьбы. Что могу сказать? Что еще вот в 90-е годы, даже раньше, когда была перестройка, мы помним эти все разоблачения мы помним что СМИ тогда просто огонек другие журналы печатали какие-то запрещенные ранее вещи становилось известно о многих злоупотреблениях и так далее и тогда казалось вот СМИ будут играть передовую роль будут на, на, на, на передовых позициях и как это быстро все свернулось гласность и так далее потом в 90 е как я уже начал говорить, годы власть начала чувствовать, что она поддается критике, и власть это очень не нравилось, потому что власть привыкла, что ее облизывают, что ее гладят по голове, говоря, какая она хорошая, а тут вдруг начали какие-то проявления такой вот критики и так далее. И помните историю с куклами, к чему это все привело, закрыли их? Так что вот в 90-е годы бурлила пресса С другой стороны было очень много всякого негатива И вот эти экстрасенсы и прочее И пошли вот эти националистические всякие дела Черносочинцы и так далее И власть не очень-то с ними И пыталась как-то бороться, к сожалению Но постепенно власть стала понимать Что вот это оружие массового поражения, это СМИ, нужно обуздать любой ценой, и поэтому все такие оппозиционные СМИ начались выдавливаться, вернее давиться, и после 24 февраля, в принципе, на территории России не осталось ни одного какого-то свободного СМИ, все СМИ в той или иной степени контролируются со стороны государства. А кому удалось уехать, создать за границей, дождь, новая газета Европа, эхо Москвы как-то раскололось, вот кто-то в Берлине, кто-то еще где-то, и все, вся вся независимая пресса находится вне России, Потому что в России сейчас невозможно Работать объективно э, Нельзя назвать войну войной И как, как, каким образом Это все э, делать Кто-то там пытается, но это все конечно э, Невозможно Так что власть подмяла И прессу э, Я имею в виду не только прессу, ну, прессу В общем, не, не только печатную Электронную и главное э, Радио, телевидение и интернет Но вот с интернетом вышла э, за, Заминка, потому что контролировать интернет невозможно особенно что касается youtube ну там у самого youtube есть строгие какие-то там правила я, я один раз попал в связи с коронавирусом под, под раздачу но тем не менее закрыть youtube как писали в россии или как-то его снизить скорость и заблокировать это это все смешно потому что есть возможность обходить эти все все барьеры, все рифы с помощью VPN Специально из программы И Россия активно этим пользуется И вот эти все разговоры Что нет возможности получить альтернативную точку зрения Это смешно Было бы желание, это все возможно Но люди подсили на пропагандистов Смотрят Соловьева, Шейнина, Скобееву и прочих пропагандистов и главное что они не только смотрят они верят и вот это очень печально что люди абсолютно не у них мозги не, не включены они расплавлены и люди верят всякому извините дерьму которое льется с экрана наподобие того что Европа замерзает тут едят Кошачий корм или собачий, вот в это все верится с первого взгляда, никто не, не, не задает вопрос, почему и как это вообще возможно. И вот этот критический анализ абсолютно отсутствует, и получается так, что люди становятся жертвами вот эта пропаганда, но вот сейчас я перекину мостик в советскую пропаганду, мы вспомним, что, собственно, тогда тоже пропаганда работала не так грубо, не так топорно, может быть, более тонко, вернее, наоборот, грубо и не так тонко, как сейчас, но сейчас тоже очень грубо работают. И от нас скрывали правду, как сейчас, и говорили то, что было выгодно именно власти, что вписывалось в их эту идеологию. И когда говорили о Западе, как там все было ужасно, о хорошем ничего не говорили. И то же самое, если говорили о наших каких-то союзниках, то все недостатки куда-то исчезали, все было идеально. И вообще вот это все было вычищено, когда смотрели, все, все было хорошо и просто замечательно. И нам внушали вот эту мысль, что мы самые счастливые люди на планете, земля, потому что мы живем в Советском Союзе, мы такие хорошие, замечательные, мы за мир во всем мире. И последняя часть власти, это церковная власть. Она стала тоже частью я имею в виду русскую православную церковь, потому что именно в России это государственная религия. Хотя, если вы откроете конституцию России, почитайте, там написано черным по белому, что в России религия отделена от государства и нет никакой государственной религии. Это написано. Вот вы закроете и посмотрите, что это все с точностью да наоборот. В действительности главной религией в России является православие. И вот можно привести пример совсем недавний, когда Кирилл, патриарх Кирилл обратился о перемирии, потом он говорил то же самое, что Путин, что украинский и российский народ это одно и то же. Он в свое время благословил вот эту войну, и не сказал, что это все братоубийство и кстати можно вспомнить заповедь не убий тоже как-то она странно тут смотрится в этом контексте но опять нужно сейчас экскурс небольшой в советское время в советское время еще когда была Великая Отечественная война Сталин понял что надо использовать церковь в своих целях и тогда, вы помните, 20-е годы это все опим для народа, борьба была с церковью, в общем, убивались священники, в помещениях церквей были всякие склады и так далее. Потом, как я уже сказал, в 40-е годы, во время войны, Сталин понял, что нужно религию использовать в своих целях государственных. И э, была дана отмашка, и как-то к религии стали относиться более-менее прохладно. Но мы знаем, что э, спецслужбы, в частности КГБ, э, плотно работали со священниками. Многие были из них а осведомители, в частности э, Кирилл тоже. И э, поэтому все, что прихожане там рассказывали на исповедах, все становилось... Э, доступным спецслужбам, и поэтому шла работа с неблагонадежными, кто там, может быть, какие-то высказывал претензии и так далее. Вот очень была такая удобная схема продумана, что люди думают, что они исповедуются, а на самом деле это все записывается на магнитофон и сдается в архив. И тогда вот эта церковная власть не была такой важной, потому что это считалось все религия это не важно но после э, э, юбилея крещения руси в конце 80-х появилась в, в, еще в советском союзе мода на православие стали креститься ходить в храмы потом э, показывать по телевизору всеночное бдение, пасха рождество и так далее и это стало действительно такой вот государственной э, задачей но не нужно забывать, что я в вот прошлый раз говорю про многонациональный состав населения России, что там много мусульман есть. И поэтому, когда вы одну религию ставите выше других, то это уже дискриминация того же мусульманства, иудейской религии. Еще есть буддисты, я уже не говорю о каких-то других малых формах религии. Но, тем не менее, вы используете православие в своих Целях. И э, был такой вот, он умер несколько лет назад, Чаплин, э, такой вот священник, вот он вмешивался во все светские дела, навязывал, как нужно одеваться и так далее. В общем, был таким вот э, чуть ли не блогером, э, священником. И э, есть вот Андрей Кураев, еще другие есть священники, которые пытаются каким-то образом влиять на светскую жизнь. Это очень неправильно, я считаю, и это просто нарушение Конституции. Если вы считаете, что есть государственная какая-то религия, впишите это в Конституцию, напишите, что религия государственная, православие. Не будет никаких вопросов. Но так, это просто нарушение Конституции, и вы противопоставляете одну религию другим. И говорите, вот это главная религия, а вот эти все второстепенно. Хотя, если вы возьмете количество мусульман в России, то, может быть, их будет и больше, чем православных христиан. Ну что, время потихонечку подходит к концу. Я специально не останавливался на сегодняшнем дне. Но это все идет в русле того. И вот если подводить итоги, то российская власть... Несмотря на вот эти разные ветви, это все ветви одного и того же дерева, одного и того столпа, столпа или столба. И э, возникает вопрос, а возможно ли в будущем создание какого-то нового каркаса или какого-то нового вертикали власти? Горизонталь совершенно не работает. Но, опять же, зачем изобретать велосипед? Зачем что-то идти своим путем? непонятно куда, если есть уже сложившиеся какие-то каноны, есть э, все уже до вас, все уже изобретено, не надо ничего придумать. Единственное, что о чем я говорю постоянно, о том, что демократия тоже э, понятие такое э, зыбкое. И э, мы видим, что к власти могут прийти популисты, вот очень ярким был политиком Владимир Жириновский, несмотря на мое отрицательное отношение к нему. И, кстати, очень хорошо, что у него не было исполнительной власти, потому что неизвестно, к чему это все привело. И, естественно, в политике должны быть разные люди, но прежде всего адекватные и сознательные, и не болтуны такие, как Жириновский. И есть всегда опасность, когда... Проходят выборы, потому что можно придумать <смех> <смех> замечательную предвыборную какую-то программу. Но она будет совершенно нереализуема. Не Поэтому нужно, конечно, выбирать э, профессионалов. И очень жаль, что в политику как раз идут э, вот такие вот э, э, авантюристы. Но э, сейчас Россия, конечно, надо думать совсем о другом, и э, власть настолько разъедает, настолько развращает людей, что они оттуда не хотят, естественно, уходить. Но это еще в советское время было, выносили, извините, вперед ногами из Кремля. Э, ну что, я думаю, тема была интересна. Если у кого-то есть вопросы, у кого-то есть какие-то замечания, пожелания и э, идеи по поводу новых эфиров, Пишите. Всем спасибо, кто смотрел и кто будет смотреть это уже не в прямом эфире, а в записи. На этом я прощаюсь до следующего четверга. Всего доброго и до свидания.